Слова Господу Иисуса Христову, я хотел просто напомнить, вот, что Иисус сказал однажды: придите ко мне и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим. Вот, я когда-то, давно это было, знаете, так наполненный Словом Божьим, такой домой пришел начал молиться. Вот, и Господь наполнил ну, настолько, что я просто взял гитару и начал, ну, в голову приходило начал это озвучивать. И мне так такой вот мотивчик один э, на сердце такой лег. вот и может быть это конечно не формат но я, но я хотел бы прославить Господа на той песни, которая мне когда-то очень трудно, когда мне не спокойно. Я вспоминаю о тебе и И меня никто не понимает. Я вспоминаю о тебе. Я вспоминаю о тебе. Я вспоминаю. Я вспоминаю о Тебе, Я вспоминаю о Тебе, Я вспоминаю о Тебе, Иисус. Всегда мне друг и брат, и лишь к тебе одно, я помощь нахожу, я хочу. Лишь только на тебя, я вспоминаю о тебе, я вспоминаю о тебе, я вспоминаю о тебе Иисусе. the school.